Передовые инженерные школы. Кого будут готовить в набережных челнах? А был ли дефолт? Скажи, наркотикам нет. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Маргарита Михайлова. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в стране года педагога и наставника в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. В набережных Челнах состоялась презентация передовой инженерной школы Казанского федерального университета. Подробности смотрите далее. В набережных Челнах состоялась презентация передовой инженерной школы Казанского федерального университета «Киберавтотех». Новое структурное подразделение, стратегическим партнером которого является ПАО «КамАЗ», ориентировано на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики и проведения прорывных исследований. Нам, конечно же, нужны такие талантливые ребята, которые вот я только что вот сейчас встречался с ними, поговорил. Идея у них прекрасная и уже реализовывается что поможет, конечно, нашему предприятию, не только КАМАЗ, но и другим нашим предприятиям, создавать вот такие современные, современную технику, современные самолеты, вертолеты и автомобили. Передовая инженерная школа это не только грантовая поддержка, не только государственное частное партнерство, это большая ответственность, большая ответственность и вуза, университета. Большая ответственность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 Передовые инженерные школы – федеральный проект, инициированный Минобороки Российской Федерации. В конкурсном отборе на право создания инженерной школы нового поколения приняли участие 89 вузов из 41 региона страны. Казанский федеральный университет один из первых презентовал свою передовую инженерную школу и определил для решения долгосрочных инженерных фронтеров интеллектуальный автомобиль, автомобили с низким нулевым углеродным следом, технологии интеллектуального производства. Концепция направлена на ускорение формирования технологического суверенитета, а также обеспечение технологий Рывка в рамках глобальных инженерных задач индустрии 5.0. Без создания крупного научного центра по подготовке инженеров мы, конечно, о будущем думать не можем. Я считаю, что выдается в случае победы в конкурсе отличный шанс развить материально-техническую базу, создать условия для обучения наших студентов. Знаменательный день, когда мы открываем здесь город Набережной Совне городовой инженерную школы по автомобильстроению. Я считаю, что это разумно, логично, и он не может открыть где-либо чем набережная, потому что рядом с нами здесь наш основной главный партнер КАМАЗ. Подобная фокусировка позволит к 2025 году отработать и запустить в серию технологию производства электрических грузовых автомобилей с отечественными аккумуляторами. Также школа представит тиражируемое решение в сфере организации цифровых производств. К 2026 году совместно с индустриальными партнерами обеспечит выпуск беспилотных грузовиков и первые промышленные решения по водородным топливным элементам. А к 2030 году предложит эффективную оригинальную отечественную технологию технологии изготовления и эксплуатации водородных двигателей и батарей. При создании передовой инженерной школы учитывались множество ключевых факторов, в том числе территориальное преимущество. Пич будет располагаться на одной из самых значимых территорий для совместного промышленного развития страны в Камской промышленной агломерации. Здесь динамично развиваются пять ведущих индустриальных центров, формирующих более 3% российского валового оборота промышленности. Алина Красильникова, Андрей Богаудинов, Универньюз. Западные страны объявили наступление дефолта России по иностранному долгу. Российские эксперты опровергают данное заявление. Подробнее в сюжете Валерия Гарнышевой.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 По словам экономистов, на внутреннюю экономику страны произошедшее не повлияет. Сложившаяся ситуация не объявляется дефолтом, так как государство не отказывается от выплаты долга. Валерия Гарнышева, Универньюз. В инжиниринговом центре состоялась торжественная церемония вручения дипломов об окончании набережной Челнинского института КФУ по программе двойных дипломов. Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента.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 Первые выпускники по программе двойных дипломов закончили обучение последующем направлении подготовки: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, наземные транспортные технологические комплексы, менеджмент. Елизавета Никитина, В Елабужском институте КФУ состоялся традиционный день выпускника. Все подробности смотрите далее.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 В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло мероприятие «Скажи наркотикам нет» для кураторов академических групп, где обсуждались актуальные темы о профилактике зависимости и меры психологической помощи наркозависимым людям. Для кураторов в течение года проводится много мероприятий, именно направленных на профилактику социально-негативных явлений. Эти мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни и отрицательного отношения к алкоголю, наркотикам, курению и другим зависимостям. Встреча проходила в формате диалога и проводилась одновременно в двух аудиториях. В одной из них освещались виды зависимости и их причины. В другой были рассмотрены юридические аспекты, где озвучены статистические данные. В первом квартале 2022 года в республике Татарстан к уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков привлечено более 430 лиц. Из них более 190 человек относятся к категории от 18 до 29 лет. Это говорит о том, что именно молодежь чаще всего попадает на уловки наркобизнеса для того, чтобы стать распространителями или сбытчиками наркотических средств. Данная акция проводится ежегодно в рамках Международного дня борьбы с наркозависимостью. В этом году обстановка позволила провести мероприятие в очном формате. Виктория Козырева, Фарид Захитуглы, Универньюз. В минувшие выходные по всей России отметили День молодежи. Не стал исключением и главный автоград республики. В набережных Челнах праздник прошел при активном участии Института Казанского университета. Для гостей мероприятия выступили вокальная студия New Voices, театр танца «Дом», ансамбль народного танца «Саяр» и театральная студия Ческейк. В рамках празднования Дня молодежи прошел фестиваль Land Art, в котором в составе команды от НЧИ КФУ приняли участие студенты автомобильного отделения кафедры автомобильных двигателей и дизайна. Ребятам было необходимо продемонстрировать навыки в создании арт-объектов, которые в будущем украсят общественное пространство города. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!